способность идти до конца, идти по трупам, по крови, не останавливаясь ради своей главной цели – это нажива и захват собственности. А это то, что кроме главной термин недели же еще могли побсуждать. Капитан пропавшего лайнера накануне вылета посорился с женой и всерьез подумал о самоубийстве. Неужели это и есть разгадка тайны? Российским возле разговаривания. Расскажем. Тоже наш последний герой-добитян, легендарный Ника, готов изменить американский паспорт на российское гражданство. Что из этого точно хотите увидеть в ближайшую субботу? Мешайте сами на сайте mchv.ru. Это будет ваше центральное стремление сегодня девятнадцатого июля. Впервые сенсационные признание Геринга. Я расскажу с Неужели умер в России совсем недавно? Мы, а мы, мы, мы. Мы. Он хотел найти золото, чтобы снова начать золота от третьего рейка. Что экспедиция новых русских Конец. Конец. Магит. Магит. Магит. Магит. в Южной Америке. Сегодня все равно после центрального Ящая сила волос, как сила дерева, идет от корней до самых кончиков. Инновация от Лыриаль-Париж. Эльцефсила Аргинина. Революционный ингредиент оргенина. Питает букры. Укрепляет от корней. Восстанавливает волокно повседневно. Да. Волосы растут более сильными от корней до самых кончиков. Эльцев сила аргинина отлыряль-париж. Мы этого достойны. Вот как можно вынести магазин видео за семь секунд. У вас есть два день. В магазине видео, распродажа. Как машина, Каждый день через наши легкие проходит до 10 тысяч литров воздуха. Но когда появляется кашель, мы чувствуем, что больше не можем дышать свободно. Тройное действие лазолвана против кашля. Лазалван разжижает мокроту, очищает дыхательные пути и защищает легкие. Лозолван. Дыхание это жизнь. предложение. Например, телевизор Sony Bravia. Диагональ 42 дюйма с мартилиной тонкой рамка. 128 999 рублей. По перетону 380-25 барабан и оскару Испания – это мостовые прекрасные городов старой Европы, наполненные постоянным карнавалом жизни, красным ритмом фламенко и нежностью песчаных приморских пляжей. Все, что касается отдыха. Бегать туристик. Удивительный интерьер, вкуски, барельефы, манера, уникальность, подпальцы колбасы, которую завезли. Зарезают... Удивительный. Петровочка, завезли цыпленка Брюнера, Органеша, один слагаемый по 70, девять девяносто. Петровочка, есть чем удивить? Такая вот на... Здравствуйте, в эфире НОР новости Дню космонавтики в, в Норде космические скидки до 50%. Необычное явление продлится до 13 апреля. Норд-Бук Эйкер всего за 19 тысяч, сто девяносто два мне должно После итоговой программы. Крыла Майдана выполняли так называемые ультрасы. Футбольные фанаты словам экспертов, стоили Порошенко дешевле религиозных, да и знакомы были больше. К их помощи шоколадный заяц прибегал не единожды, как раз для рейдерских захватов в чужой собственности. Часто с ультерсами. Порошенко предпочитал трибуны или через посредников. Получалось не всегда. быть на Майдане, в аэропортах, в Борисполье, Турок обычно перевозят экипировку наемники США. Лидеры оппозиции, конечно, понимали, что абсолютное большинство украинцев не готовы стрелять по приказу новых властей. А кровь — обязательный ингредиент революции. Выход оставался только один — наемники. Бойцы Blackwater прославились во всем мире как раз готовностью выполнить любое распоряжение в Варьируются только суммы гонораров. Очень высокий гонорар. Но с деньгами у штаба революции проблем не было. в не просто появились, поддиссонировались каким-то образом, да, что уже официально на ну это, это объясняет незначительные смерти от рук снайперов. Порошенко вместе с товарищами по перевороту поспешили ему на бойцов Берку. Но уже предварительная не показала, что такого оружия у киевской милиции не было один калибр работал э, э, снайперской винтовкой и э, скажем так с водшная калибр был э, достаточно редким а тот другой калибр который покупнее э, скажем так в такого вида оружия даже нет, это очень дорогое оружие. И в кроссовках они стояли с автоматами, а посмотрите внимательно, на службу у нас в этой дне никогда не выходят туфли из кроссовки. Большая проблема Фрук, в том, что такую форму можно купить в принципе на любом рынке. А то карманный канал Порошенко показал шокирующий сюжет об избитом героя Майдана. Якобы бойцы Беркута схватили нервного, ритингующего и жестоко кусали, выбивая какие-то крайне необходимые спецслужбам сведения. Опять Меня били все коммунные Все подбегали, они все кричали, прыгали по моей голове и начали меня раздевать. Никаких отеков на лице только что избитого героя не видно. Окраска на полуприкрытом день Абсолютно того же цвета, что и под глазом. Это плохой грейн, потому что если бы действительно человека пинали по лицу ногами, как он здесь на этом видео говорит. Каждым новостным выпуском лично следил владелец медиа-империи и не стеснялся звонить к редактору, если его что-то не устраивало в информационной политике. Алло. Академия Ильич, здравствуйте, пожалуйста, я спрашиваю, что по среднему хорошо? Да, да, да. Да, да, да, да. на трогайся моими которые просто не контролируют. на канале за лично отвечаешь ты, ты бакой, не mm -hmm. а, программа на моем канале я, я, сейчас, а, я, я понимаю. это я понимаю я не понимаю я... Раскань... у <плес> Как ни странно это звучит, но по коррупции прокуратура Украины и уничтожению майдана он-то могло и не быть. Незадолго до известных событий следователи все-таки возбудили уголовное дело, по которому. ...мог отправиться в тюрьму на несколько лет. Имение Порошенко расположилось всего в 10 километрах от Киева на живописном берегу реки. Грандиозная стройка должна была закончиться еще пять лет назад, если бы по соседству с усадьбой Порошенко не повезло оказаться в базе отдыха общества слепых. Пользуясь тем, что у организации были долги по коммунальным платежам, Ивушку фактически захватили рейдер. Это жизнь, правда, что это очень красивое место, очень и база Илушка, это наши правители, с той стороны с той, с той, с той. вот тут раньше вообще, ну, там большую стену растились вот теперь вот захватили, и все теперь рыбы нигде не растились тогда. все это, Донычи, ну э, Донычи нашей элиты красому смертному, где делать нечего естественно, каждый пытается что-то, чего-то ухватить База Илушка, это единственное место реабилитации э, слепых на Украине, сейчас э, того, что, мягко говоря, они живут так, не в лучших условиях, это был единственный шанс для слепых поправить, поправить здоровье и получить качественное медицинское обслуживание. Когда впервые в 2013 году журналисты начали проводить расследование, журналисты Первого национального канала, они подверглись давлению, репрессиям, запугиванию да, и невозможности отшлять свою профессиональную деятельность. девушка была единственным местом, где слепые могли отдыхать практически бесплатно. Когда стало очевидно, что санатория санатории расположился фактически в прихожей, особенно в а Порошенко, инвалиды попытались отстоять в боевом суде, но туда их просто не пустили. фирма но дотошные исследователи все-таки выявили связь к организации с шоколадным зайцем. а через несколько дней грянул майдан но разве могут претензии геро валют И по весеннему морозный день, но у вас уже вечер, 19.00, чтобы узнать, что в эти минуты происходит в стране и мире. Так что у вас там. Россия, Малайзия, в Малайзии, в которой вы власти был властной, является нерелигиозным. Ну, не хочу ни коглазить, но лучше бы власти Малайзии занимались боевыми пропавшими бомбами. Снимайте, сегодня открывается выставка, как и Джорджи Буша-младшего. и вот такое полосок. Покажите нам. Вот. Ну, что тут сказать? Вот у нас, жительная согласность. Попробуй. И международное агентство «Музык» понизило рейтинг Украины, прогноз негативный. чем это может быть связано, надеюсь, прямо сейчас узнаем знаем Ольги Беловой, который сегодня работает в студии «Музык». Где же с такими резинками Украина будет брать кредиты, чтобы расплатиться за газ? Может быть, у тебя есть ответы? Владимир, привет! Ну, разве что состоятельные кандидаты к президенту Украины пожертвуют на это свое личное накопление, так как казна украинская пуста. пару дней назад даже глава РФ, признала, что страна в шаге от экономической катастрофы. Тем временем глава Гастрома Алексей Миллер рассказал, какой будет цена на газ для Украины после отмены всех кидов. Так, что сегодня новостей. В считанные минуты. Побаровский супер и пожар уничтожил храм Александра Невского, что в третий раз за всю историю церкви. Подробности происшествия выяснил Сергей Анциенко. Насколько у него просто легально? В Афганистане проходят президентские выборы. И это, конечно, не все, о чем мы сегодня расскажем. Ведь впереди не только самое актуальное в субботу от Сунт Беластей ТВ, но и все самое неразные жизни на этой неделе от репортеров центрального телевидения. Как прожить без дешевого газа? предприимчивые украинцы уже нашли выход из кризиса и продают на черном рынке сухпайтин от американской гуманитарной помощи. Какова свобода на вкус? Расскажем. Тот самый Питерский, как Сергей Иванов пострадал от американских санкций, узнаемый первый путь. Щекотливая вакцинация российским горзом управляет мой наркоман. Как возможно? Рассказывает. Заказ воин Д-777. По общего вами эта новый вылета с живой и серьезно подумал о самоубийстве. Неужели это и есть разгадка тайны? Кто спасет мир от голода, а наши от разорительных походов по магазинам? Шарко из бутин, шашистки с тараканов и личные ферма питательных с которые легко пережить любые страны кризис. А также, неужели Гитлер дожил до наших дней? Серьезная могила фюрера в Южной Америке и тайна золота партии, о чем расскажут в своих сенсационных откровениях муки фашистских вождей. Сегодня глава Газпрома Алексей Миллер рассказал, как именно будет сформироваться новая цена на газ для Украины. Теперь после отмены всех скидок она составляет 485 долларов за тысячу кубометров. Вопрос этот не политический, а экономический. Миллер уточнил, что с 1 апреля одна скидка была аннулирована автоматически, поскольку Украина вовремя не рассчиталась за поставленный газ. Газпром не бы получила Киева 2 миллиарда 200 миллионов долларов, а российский бюджет не досчитался гораздо больше суммы 11 миллиардов 4 сто миллионов долларов в октябре прошлого года была достигла договоренность о предоставлении скидки Украины. Украине за поставки газа. Цена была снижена до 268,5 долларов за 1000 кубомета. Скидка предоставилась при условии, что Украина полностью погасит э, долги за газ и будет осуществлять стопроцентную э, оплату э, текущих поставок. А при этом четко было прописано, что в том случае, если Украина не исполняет свои обязательства, то Скидка на газ на второй квартал не предоставляется. Соответственно... Прям той ситуации, которая есть сегодня по украинскому долгу, долг не погашен, текущие поставки не оплачиваются за март, пока мы вообще заплатили, не, не получили, Но, когда начнется оплаты за март после поставки, соответственно, чисто автоматически, в соответствии с скидкой на второй э, квартал э, не была продлена. Миллер также напомнил, что Москва пыталась помочь Украине вернуть этот долг путем выдачи в конце прошлого года кредита в 7 миллиарда долларов. Но, как выяснилось, что более половины заемных денег киевские власти потратили на другие цели. Для целей повышения бренда э, за прошлый год э, Россия предоставила Украине кредит 3 миллиарда долларов. И условием предоставления этого кредита как раз являлось полное погашение задолженности за газ в 2013 году. К сожалению, Украина эти обязательства не выполнила и была погашена менее половины суммы задолженности. Из трех миллиардов долларов расписано но счет оплаты за поставки газа получили всего нас всего 1,3 миллиарда. Куда делись, считаете? Ну, ну, ну, если это другой скидки на газ для Украины, то она была связана с Харьковскими соглашениями 2010 года, о том что Черноморского флота в Крыму, когда российские власти попросили власти по «Газпрома» не меняя саму цену на газ для Киева-Таможенного Порфину. Если отметить, что Москва таким образом фактически послала Киеву навстречу, договор вступал в суд в 2017 году, Россия имела право вообще не предоставлять Украине подобных скидок. Теперь соглашения, по сути, утратили всяких смысл, и два дня назад Дмитрий Медведев отменил обременительность для российского государства. Бюджет этого года в апреле перед действиями Харьковских соглашений, перед этой скидки сумма скидки составила 11 миллиардов 400 миллионов долларов. Это та сумма, которую не дополучила российская правительство, не дополучил российский бюджет. И когда сейчас минимизируются Харьковские соглашения, надо понимать, что и Исчез предмет договора, поскольку Россия платила за пребывание Черноморского флота на Украине, в Севастополе, в счет будущего договора, в счет правления договора с мая 2017 года. То есть Россия платила авансом. И с учетом этого, сумма 11 миллиардов и 400 миллионов долларов – это долг, который образовался Украиной, Перед Российской Федерацией, перед российским бюджетом и со стороны руководства страны, со стороны руководства России на сегодняшний день уже поставлен вопрос о том, что необходимо подумать о механизме погашения этого долга. Глава Газпрома также отметил, что повышение цен на газ для Киева означает автоматическое повышение цен на транзит российского топлива через территорию Украины в Европу. Добавлю, что украинские власти уже подняли цены на потребителей в полтора раза. Бывший глава НБУ Украины Виталий Захарченко поставил под сомнение официальную версию Киева по поводу массовых расстрелов в центре украинской столицы в конце февраля. По мнению Захарченко Беркут не может быть причастен к этим событиям, как заявил министр в интервью российским журналистам. Стрельба по демонстрантам и полицейским вела из находившегося под контролем коменданта Майдана. Захарченко напомнил, что 18 и 19 -го февраля было ранено 86 сотрудников правоохранительных органов, 14 из них смертельно. Это выливается внутренних войск Геркута и работники ГАИРа, стрелянные на посту. Утром 20 числа открыли прицельную стрельбу к сотрудникам, которые стояли на институтской и Стрельба. Почему, собственно говоря, и начали отступать сотрудники Бельска и сотрудники внутренних войск? Если для любого разумного человека понятно, если бы огонь открыли правоохранители, то они бы, наверное, наступали. Для этого было стрельба. А в это время, когда начали убивать сотрудников, сотрудники начали отступать. Бехавченко также отметил, что на все мероприятия Берков выходил без стабильного оружия, в то время как характер ранений указывает на то, что стрельба вела из охотничьих ружий, и пистолетов калибром 9 мм. Напомню, два дня назад в Киеве были задержаны 12 бойцов Беркута. Еще до окончания расследования, несмотря на очевидные противоречия в деле снайперов, именно их генпрокуратура Украины позвала главными подозреваемыми в расстреле активистов майтана Но ну, еще одной главной схемой на Украине, помимо, помимо экономического кризиса, постепенно становятся выборы президента. И знаешь, что? мы тут попробовали представить, как может выглядеть избирательный бюллетень, если в него внести всех кандидатов, которые подали в избирком документы. Примерно вот так, простыняк 46 фамилий. Сначала нужно постараться разыскать нужного кандидата, а потом еще и умудрить этот солидный свиток засунуть в урну для голосования. Ну, вообще-то уже известно, что половине претендентов украинский цик в регистрации отказал. Официально в голосовании примут участие только 23 политика. Вот Дарта Зейдера, к сожалению, на выборы не допустили. Ну, в таком случае сделаем а, вот так. Разрежем ровно на половину. Но все равно размеры, согласись, впечатляют. Конечно, от многих из этих политиков появляются разные предвыборные обещания. Одно из них, например, провести в стране люстрацию, которую, кстати, сейчас активно обсуждают и в Раде. Если кто не знает, люстрация, не путать с другим созвучным словом, это такой поиск среди бывших и нынешних чиновников городов, которым будет запрещено занимать какие-либо посты и вообще приближаться к госслужбе. В списках, которые появились на днях, есть, например, бывший харьковский губернатор Доктин, который, кстати, сейчас борется за кресло украинского президента. И, ну, если в случае с ним мало что удивляет, Юго-Востока, то вот другое имя обескураживает. Игорь Царев, сын депутата от партии регионов Олега Царева. И сейчас, внимание, этому кандидату на иллюстрацию всего 6 лет. То есть, что получается, все-таки сын за отца отвечает? Наш репортер Константин Панюшкин решил встретиться и с фигурантами этих шокирующих списков, и с теми, кто их составлял, чтобы узнать, не кажется им, что вся эта борьба за чистоту иду больше напоминает охоту на рейд. Это Львов. Народная иллюстрация начальника городского ГАИ. Праздновать успешную иллюстрацию будут в баре правого сектора. что Шоттает смерть Беркуту, лонг-дринк, коктейль Молотова, ну и сид заказов. Подарок мускаля. Наливаем чуть-чуть семенького, вот, потом добавим красненького, но если промедливать ускорую русскую, то цветом флага русского, вот. И вот как тут объяснить это непонятное российскому зрителю явление иллюстрация. Что такие иллюстрации? Я говорю, ну, все-таки слово формы, оно схожее на щелоке, схожее или ну вот, Видали Хичкой вел всех в курс дела. Теперь о том, кого на Украине собираются официально подрезать. Закон еще не принят, а в списке уже 145 человек. Тот экс-президент Кенукович, потом его замы, министры и судьи, или вот экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин. Место там было слабых. Гораздо сложнее простить. То ли за противодействие революции, то ли за близость к свергнутым политылитам. Люстрационный список попал Днепропетровский политик Олег Царев. Очередной претендент на президентское кресло сначала. Я никогда в жизни не работал на государственной службе, никогда не был чиновником, поэтому и не собираюсь. Я не собираюсь, я же Самого Олега Царева в иллюстрационном списке Жена, двое сыновей и две дочери. Старшим Максиму и Оле бояться нечего. Они доучиваются в Лондоне. Да и младший Катя с Гошей сейчас тоже, в общем-то, в безопасности. Переехали в Крыму родного Днепропетровска. Катя Царевы осенью будет десять, а Гоша во вторник и шесть. Стоило репортаж детский праздник разговорами о иллюстрации. Иллюстрация? Нет. Не знаю. Катя только догадывается. В конце февраля к ее родному дому в Неприкутровске уже приходили люди с покрышками. Людок я ничего не видела, не слышала. Да, она сказала, что приехали люди и сказала, что нас прятали в бильярду. Нет, конечно, новые украинские власти не запретят детям дур революционных чиновников ходить в школы и детские садики. Но если кроме ручек и пеналов их собственности случайно окажутся автомобильные парки или фирмы в офшорах, могут возникнуть вопросы. Взятки хрупких обманы какой-то аптеке, так-так-так. Вот еще райдерский захват завода. Пока нет закона именем в Бенниса открыли офис Народного трибунала. Это, в общем, та же самая иллюстрация, но только быстрее. Главный принцип нашего трибунала быстрое вынесение приговора, так что мы в разбираемся с явными никодяями и коррупционерами. Секретарь Алена справа радикальным маникюром фиксирует жалобы, а дальше стража украинской революции расходятся по адресам. Давайте ваших преподов, взяточников, и мы их выгоним в шею. Вам ты не говорить, вы все в массах А нам еще не давать. После знаменитой на весь интернет иллюстрации главврача детской больницы Венецкий народный трибунал замахнулся на губернатора. Парни пока присматриваются. Недостаточно конформатов. В сразу после встречи вербуют нового информатора. Да. Так, а вот вам моя почта и мой номер. Пишите и звоните, если вдруг что-то вспомните про губернатора. Тем временем в Киеве какие-то уже требуют иллюстрации Министерства спорта, правый сектор Министерства внутренних дел. Казалось бы, просто новая постреволюционная мода, но только нельзя этого мальчика Гоши Царева, которому, как выясняется, не повезло родиться сыном врага реплиции. Константин Панечкин, Александр Поповец, Славско, Центральное телевидение. В древнем Риме иллюстрации называли обряд очищения с помощью жертвоприношений. Очень хочется надеяться, что до этого дела точно не Ну Но еще об одной новости, связанной с Украиной. Тревожное сообщение пришло из города Кобеляйки, Полтавской области. Там на заседании городского совета депутаты всех как один проголосовали за то, чтобы лишить звания почетный гражданин Кобеля и Осипа Кобзона. А еще, как единогласно, отказались от городского гимна в его исполнении. И если вспомнить, что на прошлой неделе если были красный палец Кобзону в Донецке, а в Днепропетровске кто-то срубил посаженное артистом дерево, то можно подумать, что кто-то на Украине правда, решил. Кобзон. Вы в ответе за все. Наша партнерка Елизавета Листова, выясняла, как на все это реагирует 8-8 кобзон, ну, а заодно позачувствовала и другим зеркалам широкомасштабной информационной войны. И там столько всего интересного. Смотрите. Уже не его. Гордон Кобеляки маленький городок на Полтавщине отказал Корзону от дома. Последние 30 лет каждый праздник в кабеляках начинался с его голоса. И вот прошла любовь. руках у городского головы официальный документ. и Их трое в этой лодке, отлученных от кабеляков. Артист Геннадий Хазанов и композитор Александр Морозов, но Кобзон отдельная статья. И родился на Украине, и вырос, и первой песни спел, и кабеляки не пустой звук. В Кабеляках. Был недавно мой друг и кум Николай Николаевич Касьянов, доктор Касьянов. Из-за доктора Касьянова кабинет некоторых умели на всю страну, а не скобзон, с кабзона дружили сильнее. Все доктор Касьянов с этой фотографией. Через Казона решалось вопроса по городу, вопрос быта. А все это Казон делал безоговорочно. Решением городского совета было сделано, лишить звания учебного Руда Белляском зона, Казанова, а также Морозова. Все из-за книг. дерутся у холопов пчелы трещат. Ладно, еще, почетный гражданин города Кобеляки Иосиф Кобзон. Вот обычный гражданин города Петербург с самой обычной фамилией Иванов. Гражданин Иванов приобрел в американском интернет-магазине кроссовки. Покупку добросовестно оплатил, но посылка вернулась в магазин с обширной памяткой причин возврата. Для меня было отметить полгода 10, значит, что имя входит в часть имен, которые не могут... Понадобилось некоторое напряжение ума, чтобы понять, что он, Сергей Иванов из Петербурга, чувство другого Сергея Иванова из Петербурга, главы президентской администрации. Под американскими санкциями, ну и как, это справедливо. Ну а сейчас самое время связаться с Ольгой Беловой, которая сегодня дежурит в студии новостей ТВ, напоминаю, и в том числе для того, чтобы спросить, Оля, а нет ли новостей из Китая, а то. Я, знаешь ли, беспокоюсь за бюст певца Витаса, который украшает городской парк Шанхай. Ради, в один минут по субе сдержанной полиции Китая в украинском вопросе. Может, не переживай, но Витаса пока ничего не угрожает. А, а, нет. Нет. На санкции Запада не помешают процессу воссоединения России с Крымом. Такое заявление сегодня сделал Сергей Нарышкин, прибывший на полуостров из делегации Госдумы. еще многое сделать, чтобы наладить сложную работу органов власти. Для этого в Крым направилась парламентская делегация. У ее участников запланирована встречи с мэром, председателем городсовета, членами президиума ЗАГС Севастополя, а также с председателем городсовета Крыма. Кроме этого, в Севастополе и Севастополе будут открыты приемные государственной Думы и развернута система электронного парламента. Хабаровские Хабаровске исследователи выясняют причины пожара, который сегодня утром уничтожил храм Александра Невского. Это один из самых известных в городе храмов. Огонь охватил деревянное строение в считанные минуты, а сильный ветер серьезно осложнил работу пожарных. Двухэтажная церковь сгорела практически до плавы. Пархи уверены, что храм подожди. Сергей Анатольевич продолжит. О крупном пожаре в храме Александра Невского в Хабаровске оперативному дежурному ЧС сообщили в половине пятого утра. Уже через пять минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты. Однако к этому времени деревья на здание храма полыхала практически целиком. Справиться с пожаром на большой площади, почти 200 квадратных метров, стоило спасателям огромных усилий. Пожарный мешал сильный ветер, из-за его резких порывов возникла угроза распространения огня на соседние подстройки. Пожар спасатель удалось только через два часа. В борьбу с объем вели полсотни человек и 14 пожарных машин. Двухэтажное строение, точнее то, что от него осталось, разобрали и сделали проливку всех внутренних помещений. Теперь специалисты пытаются установить причину возгорания. Свои своей версии есть ее очевидца. Я думаю, что свечки, наверное, А из за чего еще может у них загореться исключает версию поджога. В начале этого года в храме закончился ремонт, и, по словам священников, здание соответствовало противопожарным нормам. На память о это уже третий раз, когда храм Александра Невского выгорает практически полностью. Пожары происходили в 40-х и 80-х годах. Каждый раз храм восстанавливали, в том числе на деньги прихожан. Теперь, священники, жители снова подсчитывают убытки. В 19-м семейцам бюро НТВ. Ну а сейчас о событии дня, которое обсуждают к людям недели, о которых все говорят. Ошеломляющая новость пришла из канадской провинции Онтарио. Там вовсю идет борьба за пост мэра, и по итогам телевизионных дебатов побеждает, кто бы вы думали. Знаменитый рок Фост, покажите, тот самый, который пил у себя в кабинете, неприлично ругался на посетителей, баловался наркотиками в компании подозрительных личностей, и которого 4 месяца назад с трудом, все же удалось даже не отправиться, буквально вытолкнуть в отставку. Мэр-наркоман, если такое возможно, то только на загнивающем Западе. Наверняка подумал, тогда кто-то из вас. И когда на днях из Сибири пришло сообщение, нашелся и в русском семейне тот, кто в деле расширения собственного сознания преуспел настолько что вполне готов составить конкуренцию канадскому коллеге. Совсем неудивительно, что посмотреть на него захотели 44% финансовиков, которые, напомню, теперь каждую неделю могут сами выбирать тему для одного из наших сюжетов на сайте ntv.ru. Ну, выбрали так, смотрите, прямо сейчас, Ольга, в уникальном репортаже Антон Беспублик. посетителях прямо в кабинет главы поселка Малиновский Максима Андреевича Абатова. Немножко хаосовый документ. К сожалению, дело производства не молодым. Бодро отдав указания и усевшись в кресло, он откроет местную прессу. На первой полосе разгадка вопроса, откуда у этого человека праздник, который всегда с тобой. Да, да, непосредственно проверяю. То есть исключительно. То есть пишет э, Максим Апатов, владержан сотрудниками. Написано, что он употреблял амфетамины. Да, было. Глава да. не было на месте. Значит, где-то в районе травка появилась. Вот такие даже выражения да. были. И хотя предвыборные помыслы коммуниста Апатова казались что да. чище колумбийского снега, но все надеемся, что он все дочит, но, переноса, но, но вместо выполнения обещаний, он уходит с рабочего места, погоняясь по району на травку. И посмотреть на странички страничке социальной сети, как сделать в домашних условиях из сиропа от кашля наркотик. А вот он через неделю после скандала на заседании районного антинаркотического комитета. И кажется, единственная родственная душа, посвященная понятию простить членов за тысячи километров отсюда. только Мертал. наоборот обвинили в турею марихуаны и крэка алтоголизме и слабости к продажной любви. Вы меня не выбирали за то, что я идеал. Меня выбрали для того, чтобы я сделал город Торонто сильнейшим водонимовым. Я это сделал. Но российский электорат с осторожностью относится к такому образу жизни. В надежде добавить себе баллов глава Афатов идет народ. А, какая техническая. Мы ее пить не можем. Я покупаю воду в море Я знаю эту проблему. На сегодняшний день у нас в муниципальной полне нету, даже и я выяснил это буквально спустя два месяца. После громких обещаний, обвиняясь, все проблемы, разговор все равно возвращается к ширинным зрачкам. Обвиняйте. Да, виноват. Э, Очернил поселок. Ну что сделать? Вот так произошло. сейчас я готов работать. Я работаю, продолжаю работать. Я буду отстаивать ваши всех интересы. Спустя несколько часов утомительных прогулок, сидя в кресле в администрации, он посетует, что ну, все в России хорошо, люди подводят. К сожалению, мы просто социальное общество, то есть люди считают, что государственным обязанам есть какие-то социальные Вы знаете, что-то В этот момент здесь постучает на входе толпа а расстеженных Пришла требовать отставки. Как можно прийти на прием к неадекватному главе поселка, который, как по-русски говорят, кумарит, а потом какие-то вопросы решает? <сёк> ну нет, молодой, уходи, я а, могу идти и работать не Я не знаю, не хочу тебя видеть. Работайте долго. Мне достоин все в качестве последней попытки глава решает обратиться сразу ко всем избирателям с помощью нашей программы. Ну что же, пожалуйста. Уважаемые жители городского поселения Малиновский, я приношу вам искренние извинения. А кому совпасть Наталья Усенко, Павел Романов, Егор Помин и Игорь Кириллов центральные переменеры? Вот посмотришь на такое, тут же подумаешь, что закон о тестировании чиновников на наркотики не такой уж и идеи, правда Не помешает. Вадим, а что у тебя там за подозрительный пакет? Это не в у тебя посылочка? Нет, Толя, это не наркотики, хотя тут тоже написано «продавать запрещено». Это у меня настоящий сухой боёв, какими-то год снабжает американскую армию. На днях Америка, не словом, а делом оказала Украине обещанную на переговорах с Вашингтоной мощную поддержку. Отправила украинским военнослужащим 30-30 тысяч вот таких продуктовых. Gracias. Вы спросите, этот продукт особого назначения мы интернет-магазин, это популярный товар. Американский сухой поезд. Цена 124 то есть 390 как бизнес оформить заказ, ну и все осталось только дождаться курьера с попыткой. Возможно, конечно, это просто совпадение, но все эти объявления о проказе американской помощи в интернете и в газетах, имеет сложно в тот день, на Украину доставили вторую большую партию за океана. Еще через пару дней, когда это пойти, можно купить и на обычных городских рынках. Мы кто решил конвертировать гуманитарную помощь в деньги, простые военные, или сначала никто не собирается, конечно, в Украине других проблем полно. Но а Мы решили первым продегустировать эту новую национальную украинскую кухню. Как мы ну, считаем, украинские, но да, отец мы можем отсутствие Из какого теста сделан этот кулинарный текст? Покажет лишь открытие. Повара разводят руками их фантазии в таком миниатюрном пакете уж очень тесно. К тому же ланч рейджера Арнин даже не притворяется союзником. это антифриз. дома. Но, может быть, другие участники гастрономического альянса исправят положение. Вот поет британского солдата. Гентерменский набор. садиска, овсянка, пудинг. Увы, ответственный личный ресторан снова не силы что на высокой французской кухне здесь ну, это отлично, похоже на собачий корм. Пардон, а как же знаменитый луковый суп? Мне очень приятно, что это все равно. Так может, импортные не дошли до украинской передовой именно потому, что обычная свобода мало кому понравилась не смачно, то есть невкусно, Это я про сухие А твой экземпляр, Оль, мы дарим тебе. Весите. <связь> Благодарю. У пригодится. Возьму на черный день, как говорится. <связь> возьму, Оль. Ну а кто и что на самом деле спасет мир, в том числе Украину, от продовольственного кризиса, о а нашем сбережении от походов в магазин, узнаете сразу после очень короткой рекламы и не только об этом. Я понял, в Рос проходят президентские выборы. 7, 7, 7. Капитан пропавшего лайнера накануне вылета поссорился с женой и всерьез подумал о самоубийстве. Неужели это и есть разгадка тайны? Кто спать от меня от голода а наших жилке от разорительных походов по магазинам? Шарту из бульсов, шашлык тараканов и личная ферма питательных личинок, которой легко пережить любые данные клиники. А также, неужели дитя зажил до наших дней? Секретная могила Фюрера в Южной Америке и тайна золото нашистской парке, о чем рассказывают своих сенсационных отхождений внуки фашистских вождей. Он воевал уже немало. Бандитами. Да? Но в одиночку еще не доводилось. Хорошая у вас машина для сотрудников. Я ее перегонял по отдельному поручению. Сегодня. Психологически протестировано, не обеспечивает мягкость и нежный аромат. Новый и рарный айверский. Европейским центром исследования и моющих Правильно. Значительные снизились бой и стопор. премиум не содержит пальзмового машина. Семелат премиум содержит и пребиотики, и пробиотики. Нужно чтобы выдавать и счастье и собирайте смесь внимательно. Почувствуйте разницу в семилах премиум. Меня сейчас легкостью, с новыми шоколадными оттенками. из от Лариаль Париж. Краски номер один без амиака. Самые лакомые шоколадные оттенки и супер блеск. Без амиака. Без вреда для волос. Соблазнительный лиц и супер блеск. Кастинг от Лориаль Париж. Краска номер один без амиака. Промсвязьбанк представляет семью Чуку новых. Теперь Дима может больше. Гораздо больше. Ведь он получил суперкарту с нулевым процентом по кредиту на целых 145 дней. Суперкарта просто. Карта твоих супервозможностей. Что может заставить ваших близких торопиться на завтрак? Чудо-каша с цельными овсяными хлопьями, кусочками клубники и нежным сливочным вкусом. Поторопитесь. Еще времени. Начни дни. Активные компоненты капсулы.